Ну, дорогие друзья, десайдер этой встречи, карта Инферна. Именно на этой карте сейчас определится, кто а, станет победителем в данном финале И уже в любом случае сейчас это последняя карта К сожалению или к счастью, я думаю, для ребят к счастью Потому что они наверняка устали после такого жаркого уверпаса, Блин, 31, 28, это просто что-то с чем-то Ну, собственно, Инферно после этого, конечно, играться будет гораздо проще но ситуация теперь крайне непонятная. 1-1 по картам. Десайдер, да, то есть карта ничейная. По факту ее были готовы играть и одни, и другие, раз уж она попала э, в десайдерство, все-таки, да. С Тэкнайном, кстати, Моджик выпрыгивает, пытается сделать минус, ему не удается это сделать. И Егрес тоже, к сожалению, не попадает. Не попадает вообще никуда и никак. Ну, это вот что значит, дорогие друзья Да все очень просто Действительно, скорее всего, ребята просто очень и очень устали <laughs> Ну, я вот представляю просто по себе Я, естественно, тоже играл э, в Counter-Strike И периодически иногда бывает играю э, Ну, может быть, так, в свободное время Иногда на стриме это делаю Но устаю Ну, после там одной потной катки, допустим, с одними овертаймами Здесь мало того, что это третья карта Так еще и, блин 16-8 28-31 Вообще просто жесть Ребята сыграли, наверное, уже раундов 80-90, наверное, где-то в этом интервале Конечно, от этого уже можно устать То есть парни играют где-то полтора часа И это кошмар Это кошмар, насколько это тяжело, поэтому Респект ребятам За то, что радует нас Таким качественным контрстрайком Ну и не угадал и не угадал Егресс, так долго думал, чекнуть право или лево, право или лево В итоге чекнул право, а соперник все-таки оказался слева Потерял 60% своего здоровья Егресс, но у него есть второй армор, поэтому, собственно, он и не умер Есть Диглс, с которого он неплохо наваливает, но уже видно, что реакция немножко притупилась А им тоже притупился, вот сейчас был прицел прямо на теле соперника, но выстрела даже не последовало То есть все Хитрый Торетто Фэмэли решили выиграть через увертаймы, чтобы вырубить своих соперников просто физически. Чтобы типа соперники не брыкались, потому что у них сил не останется. Вот оно оказывается, что. Ну теперь-то все понятно, дорогие друзья. Теперь все понятно. Постучал своими беретами Моджик на удачу. И заняли ковры парни из УЯРТИМ uh, Ну, пострелял с берет вот. Ну, короче, опять же, ну, просто Все Просто все Ничего такого интересного сейчас вообще не происходит Надо смотреть на девайсы Я буду ждать девайсы, потому что, ну, что тут с пистолетами Да, конечно, можно, никто не отменял Такие раунды, но Но даже без арморов То есть просто одна пуля с МП-9 Там сразу минус 20 хп Хотя напомню это МП9 Это не, не какая-то там МК или калаш Фишбон выход в аркаду на ковры И минус Егресс Остался у нас Моджик С беретами С теми самыми беретами ну и сейчас бы сидеть в доме теперь, чего-то ждать Ну, хотя, в принципе, если кто-то из игроков оборону, обороны, простите, зашел бы в бойлерную И не успел бы сориентироваться, Моджик мог бы сделать минус И, в принципе, в теории на подобранном девайсе забрать еще одного соперника Тогда, знаете ли, я бы, наверное, даже... Да, наверное, правильно в таком случае, что сидел Сидел и ждал Но это опять же, блин, ну какова вероятность, что игроки обороны просто пойдут куда-то что-то пушить Зная, что они два в одного Зачем пушить, когда вы два в одного? Вот мне только это нужно понимать, и все Прокидан мидл, кстати, почему-то на третьей карте какие-то опять микрофризы появились Непонятно вообще, почему и с чего они появились, но они есть Оверпас вообще абсолютно прошел без фризов А здесь все-таки какая-то бяка происходит странная Так, Моржик. Ну, близ Моржика никого, собственно говоря, нет. А вот Егрес находится прям рядом со своим соперником Фишбаном. Выглядит, кстати, со стороны это тоже достаточно забавно, да? Ну, вот так как-то приблизительно это выглядит. И неудачный тайминг для Фишбана. Это отхлестал. Вот это отхлестал. Ну, просто как будто бы нет разбросана пуль, да, у МП-9. Вот настолько жестко Койран. Вот настолько жестко Куэра умеет контролировать спрей с этого, с этого, господи, с этого ПП. Я уже и сам-то, как вы видите, заикаюсь. Даже я устал за комментирование первых двух карт, а вы представьте, как там ребятам, да, там, наверное, уже 55 потов сошло, пока, блин, оверпасс только один закончился. Ну ладно, 16-8 на трене, там не так уж и сильно можно устать, но 28-31, блин. Я буду долго очень помнить, что 2 на 2, оказывается, можно сыграть с таким счетом. Просто 59 раундов отыграть. 59. Это жесть. Койра. Пытается сыграть на чуечку, да, вот периодические чеки. И вопрос, попадет ли в тайминг. Успеет ли... Да, вот она флешка. Ну, очевидно, что под нее, скорее всего, кто-то что-то чекнул. И Койра все-таки в тайминг не попадает. Ну, ХАЕ на 20. Э Скажем, грубо, но правдиво. Беспонтовая ХАЕ. Там никого не было. И, к сожалению, это просто потраченные на воздух деньги. Ишбан на дальней дистанции справляется с Моджиком. А теперь задача забрать Егресса, который с двумя ХП остался в живых. Чудовищное невезение сейчас произошло с игроком, с ником Фишбан. Абсолютно стопроцентно, конечно, выигранная ситуация. Но 2 хп. Просто 2 хп и все. 4-1. Ну, я не думаю, что кто-то мог предположить, что данный матч будет идти в одну калитку. Такое быть не может, опять же. да. Только что команда играли 28-31. Однокалиточные матчи это не про эту игру. Они, может быть, и могли бы быть, да Но тогда Трейн и оверпас явно были бы сыграны совсем с другим счетом Разгоняется Моджик, запрыгивает на балкон Молотов в бойлерную Кстати, молотов в бойлерную, по сути, прилетел просто То есть это не по какой-то информации но что самое интересное, опять же, вот как забавно порой наблюдать за действиями игроков со стороны Моджик проходит по коврам, и в этот момент, когда Моджик совершает свою проходку Фишбан, как будто ему просто заплатили, он берет и отворачивается Вот это принял Ну что, Егресс с последней, есть темка, подобранная в предыдущем раунде И целая пара соперников Ну и не фонтан, конечно же, позиция на самом деле Относительно точек, которые занимают игроки обороны, это действительно не фантастическая точка. Егрес. Произошел сейчас визуальный контакт э, с ямой. О, простите, с ямой с песками. Фишбан. Вместо того, чтобы помогать тиммейту, просто вниз десантируется. Ну, в принципе, правильно. Теперь на 20 просто не зайти, потому что... А как туда заходить, когда тебя там в два ствола будут разбирать на запчасти? 14 секунд до конца раунда. Уже просто ничего абсолютно не изменить. Егрес это понимает. И на он пытался забежать в точку. но естественно, подобные мувы не прощаются игроками подобного уровня. 5-1. Ну, все-таки, да, как-то фризит. Непонятно как, но почему-то что-то фризит. Странно и забавно. Егрес пытается через дымы что-то начекать Кстати, там стоит один из врагов, а если быть точным, это Койра Ну и снова, в общем-то, закрытая оборона и вдумчивая атака Классика, не стареющая, блин, классика Пошла флешка, под эту флешку, естественно, выход в ребра Нет, естественно, не выход в ребра Странно, зачем тогда была выброшена эта флешка, если Моджик все-таки не рискнул э, занять позицию на миду и позволить при этом в таком случае зайти Егресу туда. Странно. Ну, попытка детально вообще вот все максимально прям чекнуть, ну не работает это, потому что никогда ты все вот прям не прочекаешь. Все равно есть точки, где ты открываешься под перекрестный огонь. И приходится выбирать Но, благо, Егрес в этот раз не растерялся, да? Не успевает, опять же, поставить бомбу Обида Обида Никогда не успевают поставить бомбу игроки Хотя вот сейчас, кстати, почему-то 4 секунды после конца раунда было Просто на, на оверпасе была та же самая ситуация Попытка поставить бомбу после победы в раунде, но... Там было 2 секунды И поэтому игроки не успевали поставить А здесь было 4 Но игрок атаки находился далеко от плента И поэтому уже не успел поставить Хотя вообще времени, конечно, хватало Ну, размены гранатами пока что они, в общем-то, не страшны Потерял 8 хп Моджик, ну и бог бы с ним, как говорится, ничего страшного В том, что ты можешь потерять совсем небольшой процент своего лайфбара Ну, это же как бы пустяки Минус от Койры Падает Моджик и Ергес Ер Ер Ергес, господи, Егрес остается последний Видите, я уже даже никнейм человека нормально произнести не могу А вы говорите тут, Counter-Strike 48 секунд до конца раунда, и не спешит Егресс. Зря, кстати, не спешит, потому что уже мы видели ситуацию, где он оставался один в два, и тоже не спешил. Ну, здесь же все просто элементарно и понятно. Но ну, не будет никто ничего пушить. Не надо здесь так сильно играть медленно. Ну, два в одного. 23 секунды. Ну, и что, сейчас просто сломя голову волосы назад нестись и ставить бомбу? чтобы хоть как-то продлить агонию. Ну, вырубил Койру. Не понимает, откуда ждать соперника. Соперник-то вот он, на балкончике сидит. Покуривает. И в результате попадания в голову Егреса, Ну вот. Просто спрашивайте сразу, ну, вот и зачем так медленно было разыгрывать раунд? <laughs> чтобы что. Потому что вот сейчас это вам совсем не оверпас. По таймингам я имею в виду. В данный момент матч идет 12 минут. Но сыграно 9 раундов. На оверпасе приблизительно минута на раунд уходила. А здесь, как вы видите, с запасиком идут. С запасиком. То есть, чересчур осторожничают. Не рискнул Койра пикать. Кстати, правильное абсолютно решение. Полностью его поддерживаю. Потому что этот пик, скорее всего, привел бы к гибели снайпера. но ну, либо, либо к размену. Потому что игроков атаки там все-таки было двое. Моджик не сумел в этот раз запрыгнуть на балкон. Ну и просто подумал такой Ну раз не получилось, я пойду в ребра зайду Сегодня не мое лазить по балконам Промахивается Койра Ну заняты ребра Ну и дальше что типа Минуту потратили на занятие ребер Для того, чтобы потом теперь минуту в ребрах сидеть Конечно же нет и это, кстати говоря, у Яртим Прекрасно понимают Именно поэтому, судя по всему, и начинают выход Фишбан Минус моджик Егрес последний, снова Кстати говоря, Егрес последний остается Отвлекающий маневр Чтобы снайпер не умер И снайпер все-таки умирает Но 19 хп у Егреса осталось Сейчас, конечно, был бы очень э, Крутой было бы крутой идеей залезть на балкон Но вот, кстати, Фиш... фишбан чувствовал, что такое возможно, да Возможно, слышал запрыгивающего оппонента И поэтому поднял прицел в сторону балкона Ну и Егрес, опять же, мое почтение Тащит сегодня свой коллектив к победе Ну, чаще всего все-таки в соло ну, 7, 6 э, и 1, 9. Ну, статистика говорит во многом сама за себя. Ну, конечно, флешка через верх. Вот она. И э, Фишбан промахивается. Как-то я это с забавным акцентом сказал. Ну, в общем, промахивается, да. Попадание со снайперской винтовки не произошло. При этом есть Галилы Калашу, игроков атаки. И у Моджика вот тупо совсем с деньгами. Ну, в кои-то веки, чтобы не скучать, Койра решил выйти в аркаду. Забрал оппонента, а девайс, кстати, укатился далеко. И вот до девайса дотянуться-то не получилось. Снова один Егрес остается в живых. Как-то это уже вот просто однотипно, знаете. Из раунда в раунд ты один, и ты должен спасать ситуацию. А я, как говорится, не хочу спасать ситуацию. Я просто хочу фыр, -фыр или что-нибудь вроде этого. Я просто хочу там, ну, чем-нибудь позаниматься другим. Но не потеть. Неистовый пот этот, я думаю, Егресу уже на самом деле поднадоел. Лично мне поднадоел, это точно. Ну, вот тайминги, опять же, чуди чудеснейшие просто. Егрес столько времени простоял у выхода с ковров рядом с ним столько времени стоял его соперник. Они друг друга не видели, и поэтому никто никого ничего не чекнул. Минус от Егреса. Полетел Молотов. И внезапное появление Койры на балконе. Как раз таки, опять же, вот были тайминги, да. Не было информации, что на балконе никого нет. Но и не было, конечно же, информации, что там кто-то есть. Так что вот думайте как хотите Правильно ли сейчас поступил игрок атаки или нет Я имею в виду, По его действиям Дым, слеповая граната ХАЕ, абсолютно все Что у него было, Койра выкинул на мидл И тут как раз я не поддерживаю Да, раскидка это хорошо Но хорошо, хорошая раскидка А это просто, я не знаю ну, просто, типа, у меня было много гранат, и я решил их все выкинуть Моджик Уже э, находится в доме, к нему э, перетягивается Егресс Неужели вдвоем попытаются сыграть с ковров? И да, черт возьми, оба находятся сейчас на коврах Ну, визуально пока без контактов Фишбан В упоре, единственный, кто сейчас... Будет контактировать с оппонентами Моджик 12 кп осталось неплохо Игрес сотый А Койра забирает, кстати, Моджика И теперь один в один Перехитрил Перехитрил оппонента Хотя, справедливости ради, Игрес понимал Что что-то именно такое и происходит Потому что успел Выйти и еще и попасть В Койру на половину лайфбара да? То есть это не так, вот, что просто Взял, вышел и посидел такой, поприглядывался, навелся Нет, там было целенаправленно То есть он выбегает из-за ящика и сразу начинает стрелять по оппоненту То есть он понимал, что происходит 8-3 Победа в первой половине достанется команде Торетто Фэмили И это, увы и ах, для коллектива Уяртим Неизбежность Ждут, ждут в очередной раз игроки атаки, каких-то действий от игроков обороны Я просто всегда лично представлял себе Counter-Strike немножко иначе Обычно вы атака и от вас как раз таки и задается темп матча, да, ну то есть что, что логично Вы быстрее двигаетесь, заставляете оборону двигаться и так далее, да То есть атака это локомотив мобильности в игре Две хаешки прилетели на минус 37 в Моджика ну полностью отпущена зелень И как следствие Почему бы через зелень и нам не сыграть Подумали ребята из УЯР Тим И пошли играть через зелень А кто на приеме будет? Ну неужто Койра? Потому что зелень пока никто не чекает вообще В принципе да И Койра открывается вообще без попадания Просто спрейдаун такой дичайший Но ни одна пуля не была засчитана попаданием 9-3 все-таки удалось попасть по результату в затылок. Ну, и Фишбан свои пять копеек в ситуацию тоже вставил. Вот здесь как-то, знаете, блин, я начинаю бояться за УЯР-тим. По-моему, ребята, не то что на дезморале, но действительно, мне кажется, что устали. Ну, потому что где-то такие, казалось бы, нелепые моменты не выигрываются. Ну, прессинг ребер. Идея хорошая. Идея хорошая, но все-таки обычно нычку надо проглядывать. Мало ли чего. 36 хп у Егреса. Против 100 у Койры. При этом Койра, естественно, с автоматом Калашникова. Но спиной к сопернику. Вопрос в таймингах, опять же, да. Успеет ли Койра повернуться? Или Егрес его сначала найдет? Вот думайте сами, опять же, решайте сами. Минус от Егреса, все-таки он первый находит оппонента. И я, честно говоря, удивляюсь на самом деле, что такой игрок как Койра был на 999% уверен, что его соперник придет именно с левой стороны, а не с правой. Да? То есть, ну, типа, он не пойдет через двадцатку, ведь он ушел на зелень. Но если бы все так прямолинейно играли, то, наверное, бы каждый матч 16-0 заканчивался. Либо он вообще бы никогда не заканчивался Потому что все друг друга читали и перестреливали бы обязательно Ну как-то вот сейчас я просто не совсем понял игрока обороны В целом я понимаю, да было, Была информация о том, что оппонент может сейчас идти на зелень Но он не вышел оттуда, ну зачем? Ну, ну уж тогда проще тюрьму, бы, наверное, было бы занять, да? Хорошее попадание в голову и ответное не менее хорошее попадание. 13 хп у егреса И здесь, конечно, гг. стопроцентный гг. Потому что я не берусь э, оценивать, попал бы Фишбан в голову своего соперника или не попал. Учитывая лоу хп у егреса в голову попадать было и не нужно. Достаточно было просто попасть куда-нибудь в пятку. В общем, 10-4, дорогие друзья. Торред, Фэмили, ну, очень уверенно играют. И я прям с трудом представляю, что способно поменять э, расклад сил на карте. Да, возможно, конечно, смена сторон и Уяр Тим э, на Инферно в обороне. Появится, возможно, второе дыхание. Но все это возможно и настолько неточно, что лучше даже не анализировать. Ну и, конечно, Моджик. 2 на 14. тиммейту абсолютно Моджик не помогает. Койра даблкил и это 4.11 Знаете, что такое жесть? Вот она, жесть Так, ну, составы я махнул местами Все отлично 11.4 Итоговый счет первой половины Расстояние в 7 матчпоинтов Огромнейшее расстояние Возможно не Но опять же Если хотеть Если стараться Но есть ли силы Так, стоять Здесь у нас победа тоже в одной карте есть Все, один 1, 1 же по картам просто э, Десант Десант от игроков атаки Не будет недочека Не будет недочека Фишбан вообще без шансов урабатывает Моджика и Егрес, как обычно, остается один Позиция у Егрес хорошая Здесь э, добавить мне нечего Главное для игроков атаки, если им нужна победа в пистолетке, действовать сообща И как можно ближе подобраться к игроку обороны ну, Приблизительно, При, хотя бы приблизительно так Койра вырубает Егреса, счет 12-4 К несчастью для Уяр Тим. Минус деньги Минус раунды. А здесь при таком счете раунды желательно все-таки не отдавать. Потому что если даже и будет какая-то попытка откомбечить то эту попытку можно будет реализовать только в одном случае, если расстояние будет не такое уж и большое по взятым раундам, разумеется, я имею в виду. А, прессинг, кстати, от Егресса. Ну, само собой, в яме-то находился игрок. Это был Фишбан, и он Койре дал всю необходимую информацию... Собственно, Койра справился По этой информации, опять же, убить оппонента Уход на зелень И сейчас будет просто поставлена бомба Да и все, этого достаточно Кстати, хитрый Моджик До сих пор еще не спалил свое местоположение Но идет в самую очевидную И читаемую точку Уж лучше тогда с зелени бы заходил Я считаю, с зелени взять раунд Было бы чуть-чуть побольше шансов Минус от Фишбана 13-4. Ну, совсем сдались Совсем сдались парни из УЯРТИМ Экономика восстановилась Восстановилась не на самый, конечно, качественный уровень Но ФАМАС и МП-9 Это всяко лучше, чем ничего И здесь уже, конечно, нужно форсить Иначе, ну, от дачи 14 Там просто это уже Пакуем чемоданы, как говорится, и уходим И оба в коврах интересная метод но в принципе почему нет единственный конечно неприятный нюанс что оппоненты могут пройти через зелень и тогда занятие ковров вообще никакого толка не возымеет моджик перестреливает койру ну mp9 я говорю mp9 это девайс на самом деле просто бомбовый вот настолько дико с него стрелять ну, лично я по своей, опять же, практике не очень любил этот девайс. Мне не очень нравилось его а стрелять. Вот мак 10 например, мне нравился куда больше. Ну, накидывается хаешка, которая не долетела до Егреса. Хорошие тайминги. Хорошие тайминги для команды Уяр Тим. 13-5. Ну вот он путь к камбэку Который сложный, как известно И тернистый Моджику приходится закупаться Потому что он в предыдущем раунде погиб А вот Егрес начинает 19 раунд этой встречи С автоматом Калашникова в руках Удачный вчер... О, Вчерашний, боже мой Удачный предыдущий раунд Оставил Приятный след, так сказать Ну и зачем? Ну вот просто зачем? Чему нужна была эта аркада? Моджик прям пытается заруинить своему тиммейту Егрессу катку Вот прям на 100% Зачем? Но ну, вы видели, вот как закрыто играли Торетто Фэмили Ну и так играйте также. В чем проблема? Они выиграли первую половину со счетом 11-4 так может быть и вы тогда 11:4 4 выиграете и еще одни допы, блин, разыграете, только на этот раз уже до 50-50. Ну, а почему нет, собственно? Надо же как-то пытаться, да? Егрес, кстати, сидит в не самой хорошей позиции. Мы такой. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну, лоханулся, Фишбан. Лоханулся, откровенно. И опять же, конечно, при помощи таймингов лоханулся. Потому что игрок обороны все это время сидел, чекал двадцатку плюс э, выход с балкона. И неожиданно решил чекнуть А вдруг там слева кто-то идет А там ведь и правда кто-то идет Вот она неожиданность Это именно олицетворение Неожиданности, я бы даже сказал Ну ладно, Моджик снова с МП-9 а По-прежнему с Калашом играет Егрес Почему, кстати, Егрес не стал давать дроп своему тиммейту Денег-то, в общем-то, хватало на нормальный, полноценный, обоюдный закуп Ну, такой себе дымочек, честно скажем Не самый драйвовый, но и неплохой, в общем-то Койра увидел позицию оппонента, хае ему туда ну, кстати, болезненная хаешка, а вот в упор добрать не получается. 11 хп оставил всего-то на всего Моджику. Ну, сможет ли Фишбан понять, что у него справа стоит соперник? И от этого как бы все будет зависеть. Потому что, ну, 11 хп Моджика-то, я думаю, хватит сноровки перестрелять. Тут вопрос в Егрессе, как его забирать. А без флешки на 20, скорее всего, никак. А флешка, кстати, есть. Но ты ее и не бросишь нормально, да? То есть тебе желательно бы, чтобы ее кто-то с ребер набрасывал. 13-7. Пытаются. Потеют, я бы даже сказал, парни из УЯР Тим Винстрик в 3 матчпоинта. И, наконец-то, какие-то редропы все-таки происходят. Снайперская винтовка появляется у Моджика. Автомат Калашникова у Егреса. Ну, а Койра с Деглом, а Фишбан, в общем-то, с ЦЗшкой. Ну, расклад от Моджика, понятное дело, да, что соперники где-то там полтора, второй мид и так далее, потому что на Яме просто никого банально не было. Моджик справляется с Койрой, что, в общем-то, неудивительно, а вот позиция у Фишбана поинтересней, Конечно, в доме гораздо лучше реализовывать ЦЗшку, чем где-то на открытой местности в доме. Ты всегда будешь выходить к сопернику чуть ближе, так скажем, да? Но даже наличие первого армора не спасет, скорее всего, Фишбана, потому что все-таки это ЦЗ. <Слых> да. Это ЦЗ. Даже выстрелить, кстати, с цз со своей не успевает игрок атаки. 13-8. Расстояние потихонечку сокращается на начало э, второй половины. Расстояние было 7 матч-поинтов. Сейчас по факту 5 и там, ну, туда-сюда Можно взять еще пару раундов И окончательно Искоренить такое явление, как экономика у, у атакующей команды Но Конечно, это все на словах так просто Вы попробуйте это в игре реализуйте Учитывая, что Койра и Фишбан Не слабые парни Их просто так, ну Не обыграешь Типа, чтобы таких ребят обыгрывать Нужно уметь играть Здравствуйте. Ну, хорошая позиционная по прицелу. В общем-то, читаемая достаточно позиция. Где-то же АВП должно быть. Койра. Даблкил. 14-8. Сглазил. Сказал, что у ребят винстрик начинается, и они сразу отдали раунд. Простите. Простите, ребят, что это я вас сглазил. Но не сдаются, не сдаются у Яртим, снова покупается снайперская винтовка и МК. Я, конечно, немножко против снайперской винтовки, потому что все же считаю, что 2 на 2 она, если уместно, то только на карте Трейн. Ух ты! Ну, Койра опять же понимал, он понимал, что... Ну, вы знаете, как бы, ну, те, кто играют, а я думаю, раз вы смотрите, вы знаете... Это определенные позиции, где может стоять снайпер. Вот он может стоять э, в ребрах, чекать выход с полтора. Логично. Койра туда открывается. Вот в предыдущем раунде он открывался точно так же под зелень. Потому что там может стоять соперник. 14-9. Потихонечку, с трудом, конечно, но у Яр- Яртим... Забирают какие-то раунды, хотя опять-таки 5 раундов так и сохраняется разница между коллективами И не удается эту планку пока что преодолеть Одна из ключевых проблем, почему так получается Потому что очень много раундов было отдано в первой половине И практически не играет Моджик, 7 на 20 статистика То есть на нем на одном только 10 раундов, грубо говоря, Торет Фэмили выиграли Ну, грубо говоря Ну, 35 смертей на команду Минус от Егреса На лопатках Койра Игресса Вот те раз, а вот те два, дамы и господа Минус от Фишбана и это матчпоинт, увы, не хватило чуть-чуть совсем перестрелять соперника игроку обороны. И снова у Яр Тим попадают в ту же ситуацию, которую они терпели на себе почти всю карту оверпас. Выиграть мы не можем, мы можем только вытащить в допы. И хуже ничего нет. Потому что в любом случае вы будете дезморалиться Из-за того, что, блин, мы выиграть не можем Нам еще тащить-тащить, а играть еще и играть И далеко не факт, что мы выиграем Ну, типа у Моджика вот сейчас есть аук И нет никаких гранат У Егреса есть гранаты, но нет девайса Есть дигл Мы помним, как хорошо он умеет стрелять с дигла Но не будем забывать, что сейчас уже усталость, да? Ну и Моджика находит И Моджика находит <клёх> К сожалению, к моему величайшему сожалению, я должен констатировать факт, что этот матч все-таки подходит к своему логическому завершению, и команда Торетта Фэмили становится победителями данного турнира, с чем я их и поздравляю. Команда Уяр Тим занимают вторую строчку и также, собственно говоря, получают призы. Призы денежные за первые два места предусмотрены в рамках данного турнира. Так что вот так вот, дорогие друзья. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки и до скорых встреч в прямом эфире. Чао.